Допустим, ты обычный школьник. Хотя, почему допустим? Как всегда, играешь в ММ, и тут внезапно против тебя попадается читер, который крутится, вертится и хэссит тебя через стены. После этого твоя жопа либо сгорает, либо от обиды на компанию Вальф за невероятно хороший античит, ты решаешься встать на темную сторону и стать таким же читером. Скачиваешь первый попавшийся бесплатный чит, ловишь себе пару майнеров на комп и чувствуя свою мощь в ожидании очередной победы, начинаешь следующую игру. Однако в следующей игре тебя ждет сюрприз. Против тебя попадается такое же крутящееся чудище, которое ты не смог ни разу убить за игру. Хм, что же делать? Может быть это чит-говно? подумал ты, и скачал очередной ратник, за которым последовало такое же поражение. Так вот, к чему я привожу такую историю? А к тому, что на ХВХ очень много людей не умеют правильно играть, не знают стратегии и при поражении винят, разумеется, чит, а не тот факт, что они просто плохо играют, неправильно двигаются, ты да не знают просто куда идти и что делать. А я так подумал, у меня на канале очень много видео по советам, по тому, как получить инвайт, по тому, как сделать то все Ну и поэтому, почему бы тогда я бы не научил вас играть правильно на определенных картах, на которых я сам очень хорошо играю. И поэтому сегодня мы разберем стратегию по игре на Инферно в режиме 2 на 2. Yeah. опять запнулся. Ладно, без всяких прелюдий начнем с мини-обзора карты и определимся, где какие позиции находятся. Это у нас мид, апсы, лонг, арка, библиотека, корнер, шорт, дабл бокс или дефолт, пиллер или же бокс, весь плант называется сайт, у двоих других боксов особых названий нет, но назовем один бокс ближним, а другой дальним, яма, тюрьма или грейфьярд, балкон и под балконом. С позициями определились, теперь рассмотрим их более конкретно. На меду справа и слева на углах есть деревяшки, которые хорошо простреливаются в обе стороны. В библиотеке есть стена, которая простреливается с револьвера, а толстая часть стены с АВП. В планту есть стена, которая простреливается с... Ш... Э... с шарта в сайт и с сайта на шорт одинаково хорошо. Боковые грани каждого бокса также хорошо простреливаются. Окна в обсах простреливаются одинаково хорошо с обеих сторон. Также имеем в виду, что на дабл бокс можно залезть и простреливать пиллер. Или просто обычный бокс Еще хочу отметить то, что стена в позиции тюрьма Простреливается одинаково хорошо с обеих сторон И также хорошо простреливается стена на яме Поэтому имеем это в виду. В принципе, это все важные прострелы на карте Из-за отсутствия ванвеев Сильной и слабой стороны на карте как бы тут нету И кстати, надеюсь вы поняли, что когда я говорю Простреливается с револьвера То я имею в виду, что простреливается также и со скаута И с авп и со скара Ну, думаю, вещь очевидная В общем, все не так уж и сложно с этими позициями Поэтому просто запомните их А пока Пока что приступим к стратегии, М -м, хотя нет. Для того, чтобы выигрывать 2 на 2, вам понадобится несколько подготовительных вещей. Во-первых, играйте с нормальным софтом и заведомо настройте его, чтобы не руинить игру своему тиммейту. Во-вторых, если вы играете с Неверулсом, то в обязательном порядке купите Гренет Хелпер и хороший скрипт на анти-аимы. Для Инферно сделан лучший Гренет Хелпер от Rain Dota. Советую использовать только и только его Потому что он отлично откидывает гранаты И в нем есть все нужные позиции К примеру, если вы будете играть с кем-нибудь другим скриптом На этой карте, то при откидывании Некоторых гранат вас будут просто простреливать Что разумеется нехорошо и вы теряете Кучу хп просто так, поэтому покупайте Именно этот скрипт и никаких проблем у вас Не будет, но скрипт для антиимов я советую Разумеется лавсинка, еще лучше Лавсинк бета, это мой скрипт в котором Есть огромное количество функций как для Рейджа и антиимов, так и для визуалов И просто всяких приколов, поэтому парни сделайте и правильный выбор. Обе ссылки я оставил в описании. Стоит не очень дорого, но зато шанс на победу повысит в разы. Че за дебилы орет? Вот теперь, когда мы полностью настроились, можно начинать разбор тактик. Логичным будет начать разбор полетов со стороны атаки, потому что так мы сразу разберем, на каких позициях нужно стеть ктшникам и как их оттуда выбивать. За кого начинать играть, на данной карте не особо важно. Можно камбэкнуть за обе стороны. Скажу сразу, что практически все раунды играются одинаково. Один человек идет мид, а другой идет обсы. Если что, то я всегда хожу мид, поэтому я буду больше внимания уделять именно этой позиции, потому что она главная и от человека в обсах зависит не настолько многое. Пистолетный раунд затера всегда одинаково. Мы покупаем молотов и хаешку, просим нашего тиммейта дропнуть нам Зевс и идем в мид с бомбой. Наш тиммейт покупает револьвер и идет в апсы через дальний вход со стороны второго мида. Никогда не нужно подниматься в апсы через мид или через второй мид, потому что там есть очень противное стекло, которое очень хорошо простреливается и терять большое количество хп нам ну просто не надо. Далее же противники могут сыграть различными способами. Смотрим на то, что делают ктшники и выбираем правильную стратегию. Первый вариант как будет играть кт самый классический и наиболее правильный. Правильный. Один противник стоит корнер со смыком, а второй противник стоит сайт с револьвером. Это ситуация, в которой противники плюс-минус знают, как играть, и поэтому нужно обыграть их по уму разуму. Попытаться, тупая собака, попытаться показать ля -ля -ля свой мозг, и короче, ну поняли. Тут можно сыграть разными способами. Первый способ, мы кидаем хаешку на корнер, и во время того, как противник на корнере отходит назад, саппорт в апсах пытается на мануале с дабл тапом пикнуть его и убить, ну или просто задамажить. Если вы играете в апсах, то вы обязательно должны ходить по правой стенке и обязательно пикать на мануале с дабл -тапом, чтобы вас было сложно придикнуть. Поэтому не нужно выходить очень далеко, нужно просто немного высунуться в стекло и попытаться убить противника. Если не получится, то просто отходим и ждем нашего тиммейта. В случае, когда сапсов не получилось грохнуть противника, тут расстраиваться не нужно. Раунд еще можно спокойно взять. Для этого мы должны просто взять в руки молотов, после чего кинуть этот молотов на корнер, предварительно немного побатив нашего противника. Когда мы кидаем молотов на корнер, мы смотрим, что делает наш противник. У него должен быть смог поэтому он возьмет его в руки и начнет себя тушить. И в тот момент, когда он взял в руки смог мы должны просто поставить свечку, помолиться и вылететь как лохнеска чудовища нашего противника, чтобы попытаться его хеснуть Если каташника на корнере грохнули, то в таком случае раунд практически взят. Мы остаемся 2 в 1 и противник заперт в сайде, но тут нужно не расслабляться, потому что он до сих пор может взять раунд. Все зависит от того, где находится противник. Если он сидит на обычном боксе, то в таком случае мы должны сказать нашему тиммейту, когда необходимо пикать, и Сделать дабл пик, чтобы вместе мы вышли. Тиммейт должен проходить первым, и после того как мы увидим, что в нашего тимейта стреляет, мы должны с дабл тапом вылететь на нашего противника и взять раунд. Если противник сидит за дальним боксом, то нужно, чтобы наш тиммейт ушел с обсов и пошел через шорт. По шорту, чтобы он просто полз с револьвером и настреливал по у противника. Когда начнется перестрелка, то мы должны просто взять, включить дабл тап. и побежать на нашего противника. Если что, то КТшником мы грохнем и раунд будет взят. А еще возможно, что противник будет сидеть не за дальним боксом, а за ближним Боксом. Поэтому мы должны взять в руки бомбу и попробовать ее заплентить. Потом фейкануть и после этого ждать, пока противник нас запушит. Когда он будет нас пушить, то просто берем глок и орем на нашего тиммейта, чтобы помогал нам и пикал. После этого раунд будет взят. Также пистолетный раунд можно разыграть и другим способом. Расстановка и закуп такие же, но гранаты кидаем иначе. Мы кидаем хаешку в сайт и наносим максимум урона противнику в сайде. После этого можно опять же сыграть по-разному, в зависимости от того, сколько здоровья у противников. Если хп мало, то тиммейт спускается с ревиком и пусть по шорту, с тайм-ботом, а в идеале убивает сайт. Ну а на второго игрока кидаем и забираем его. Третий сценарий это когда противник сидит в тюрьме, а другой сидит на лонгу. Хм, ло. Тут закупаемся аналогично, но заместо опсов наш тиммейт должен пойти на шорт и попытаться через добоутап мануала и миндамаг выбить противника в тюрьме. Если противник смещается в сайт, то отыгрываем как в первом сценарии, а если нет, то убиваем его и выигрываем раунд. Четвертый сценарий это один пушит лонг, а другой сидит в сайде. В такой ситуации мы должны просто переиграть оппонента, побатить его, а после чего оценить свои шансы, кинуть гранату и вылететь до противника. Если получится, то раунд будет взят. Только нужно не забывать играть слаженно. Пятая стратегия это когда один катащник сидит в сайте с револьвером, а другой сидит в яме с юспом. В таком случае закупаемся аналогично, но мы должны пройти на лонг и после этого кинуть на еды в сайт. А после того, как мы кинули Нейды в сайт, мы должны заколить своего тиммейта, чтобы мы одновременно пикнули противника. И если все получится, то раунд будет взят. В принципе, враги могут вести себя по-разному, но я привел 5 самых распространенных вариантов отыгровки пистолетного раунда и рассказал, как выигрывать каждый из них. Если освоите это, то выиграете любую стратегию. После пистолетного раунда закупаем первый армор, скаут, молотов и хаешку. А когда в следующих раундах будут деньги, докупаем к этому второй армор, дигл и смог. Если проиграли пистолетку, то не расстраиваемся и покупаем дигл, молотов и хаешку с первым армором. А наш тиммейт покупает скаут, молотов и хаешку, и важно, чтобы он был без армора, потому что денег иначе не хватит. В следующих раундах мы идем точно так же, как и на пистолетном раунде, но только наш тиммейт должен скинуть свои гранаты в миду, чтобы мы потом их просто откинули. Также наш тиммейт сразу же не идет в обсы, а немножечко стоит с нами в миду, чтобы убедиться, что нас просто не запушат. Да и тем более, это такой психологический фактор когда в миду стоят два человека, то никто никогда особо-то не пушит. И вся победная тактика заключается в том, что нам скидывает гранаты, мы их кидаем, и а потом кидаем еще одну пачку грузов и там уже стараемся лоу хп противников как-то переиграть и выиграть. Давайте рассмотрим ситуацию на закупе, которая встречается наиболее часто. Один котащик стоит корнер, а другой стоит сайт. У обоих есть смоук, поэтому надо как-то гранты осмысленно кидать. Мы идем в мид, кидаем хешку на корнер и обязательно говорим нашему тиммейту о том, чтобы тот был готов подпикнуть. Если противник будет стоять, то грант снесет ему около 40 хп, а если отойдет, то тиммейт должен подпикнуть его очень аккуратно с обсов. После хешки кидаем молотов, но при этом мы не пушим, а ждем пока противник Потратит смок. Потом мы просто бежим обратно, подбираем гранаты нашего тиммейта и хаешу кидаем на противника в сайде через мид, или также на корнер в зависимости от здоровья наших оппонентов. После этого мы смотрим, у кого есть смок. Если смока в принципе ни у кого нет, то просто кидаем молотов на корнер, пропрыгиваем аккуратно на лонг и там уже разыгрываем наших оппонентов. Если у противников есть еще один смок, то мы кидаем гранату на корнер и думаем, стоит ли нам вылететь на противника, или стоит немножечко подождать. Возможно, они промахнутся смоком или вовсе затубят и не будут его кидать. Часто бывает такое, что. Что Молотов не раскрывается, не раскрывается, а потом он раскрывается полностью, жжет большую территорию, и, соответственно, противник получает дамаг и вынужден просто покидать позицию, даже при том, что у него есть смоук. Стараемся байтить наших оппонентов, но только без переусерствий, чтобы нас как-то не задамажили. Если мы кинули молотов на корнер, а противник не стал себя тушить, и он убегает, то тиммейт обязательно должен подпикнуть противника и постараться его грохнуть. Если тиммейт зафейлит, то в любом случае оба противника будут загнаны в сайт и остается просто грамотно их подпикнуть и забрать. В принципе, так вот раунды и берутся. Остальные раунды с закупом делаем так же, но только мы должны покупать Дигл или Зевс, а то мало ли нас запушит. Главное, это всегда прыгать вправо-влево в миду, чтобы всем видом показать, что запушить нас просто ну не удастся. И не забывайте прожимать Ctrl в воздухе, так сложнее вас хэснуть. Стараемся следовать стратегии и побеждаем игру. Но ну, а если ничего не получается и противники переигрывают, то просто попробуйте запушить на удачу, особенно это действенно через шорт. Через лонг, ну не советую пушить, потому что там очень редко получается что-то сделать. Теперь перейдем к тактике ктешников. Допустим, затеряв, мы практически все раунды взяли, и поэтому нужно уже до конца забрать игру. На пистолетке за КТ есть две стабильные схемы игры. Один игрок покупает ревик и идет в сайт, садится за бокс, а другой игрок либо идет на корнер с хаяшкой и смоком, либо идет в яму. Дело в том, что террористы не могут пройти шорт, так как их кроет наш тиммейт в сайте поэтому они будут пытаться пройти лонг, и нам нужно очень хорошо принять противников на корнере. Используем монол или фристенд, дабл даблтап или хедшоты по усмотрению, и подпикиваем противника, который нас пушит. Если играем в яме, то просто грамотно сидим, чтобы нас не шотнули Ну и кидаем смог на тиммейта разумеется очень и очень важно если вы играете в саде с револьвером когда противник подходит в шорт всегда пикайте его справа и простреливайте через стену чтобы он не смог кинуть вам гранаты а то раунд будет к сожалению заруинен. далее выигрываем мы или проигрываем не особо важно в любом случае закупаемся если проиграли то не покупаем армор и прием смог а если выиграли смотрим будет ли противники закупаться если у терафе то идем в тюрьму или яму чтобы простреливать их и никогда никогда не подходите близко а то вас просто Просто возьмут и грохнут. И раунд будет заруинен. Остальные раунды с закупом играем на позиции сайда и корнера. В сайде можно играть либо за дабл боксом, либо за обычным боксом, но я их советую играть за обычным боксом. Противники будут стараться найдить нас, поэтому максимально минимизируем урон от гранат. Если играем корнер, то тушим тиммейта смоком, и тут кстати хорошо сработает хелпер, ссылку на который я оставил в описании. Есть автоматический откид смока на тиммейта, который никогда не зафейлится. Если оба противника идут лонг, то стараемся дать дамаг и отойти, не рисковать и спрятаться вдвоем в сайде. Если противник вылетает один, то стараемся его убить просто через миндамаг и подпик с даблтапом. тапом. Имейте в виду, что тут важно грамотно подпикивать и уметь прожимать изредка хейдшоты, потому что при даблтапе можно миснуть и словить просто бэкшут, особенно если вы играете с никсваром. Если мы играем корнер, а противники прошли в апсей на шорт, то стараемся очень аккуратно подпикивать их, не пропуская за даблбокс. бокс. Если противник прошел за дабл бокс, то сразу же бежим на позицию и откидываем в него хаяшку и молотов, И надеемся нашего тиммейта, что он не зафейлит. А наш тиммейт в сайде должен играть очень аккуратно, использовать хейдшоты, что очень важно и пикать очень осторожно. Если случается так, что тиммейта на корнере убивают, то нужно пройти за ближний к шорту бокс. Позиция достаточно выгодная и шансы на выигрыш раунда все равно остаются, поэтому имеем в виду, что сдаваться не стоит, даже когда нас окружили с двух сторон. А еще важно, чтобы у ктшника, который сидит в сайде, был забинжен h или или форвард антиаимы. В таком случае мы максимально минимизируем шанс на то, что противник сапсов с апсов нас хаяснет. В принципе, вот так вот и нужно играть эту карту. Также на протяжении всего ролика вы видите фрагменты моей игры на этой карте Какие-то, может быть, для себя фишки вы тоже подчеркнете и поймете, как нужно правильно двигаться, когда нужно пикать и что примерно нужно делать. Поэтому то, что я, я не смог вас. сказать словами, ну думаю, вы сами уже увидели. Поэтому всем удачи, крякеры. Учитесь и Буду еще увидимся.